приветствую всех на моем канале с вами ирина В сегодняшнем мастер-классе я делаю бант бабочку для маленькой принцессы для одной бабочки нужны 4 отрезка лент шириной 4 сантиметра а длина этих лент 22 сантиметра еще я использую резинку с рюшей. У вас могут быть зажимы или какая-то другая резинка. Понадобятся булавочки, иголка с ниткой, зажигалка и клеевой пистолет. Ленты я кладу изнаночными сторонами внутрь, а срезы обрабатываю огнем. Если у вас есть терморезка, это можно с успехом сделать на терморезке. Быстро и хорошо. Теперь буду складывать крылышки. Сворачиваю так вдвоем отрезки. И теперь... Нижний правый уголок подворачиваю к левой стороне ленты. И на втором конце тоже подворачиваю нижний правый уголок к левой стороне. Таким образом у меня получается два треугольника разного цвета. Теперь верхний треугольник. Я буду располагать острый угол середине основании нижнего треугольника. Закреплю такое положение. Бабочка симметрична, поэтому делаем две детали в зеркальном отражении. Теперь левый уголок поворачиваю к правой стороне. Еще раз левый уголок второго конца, тоже к правой стороне ленты. Острый угол на центр и проверяю симметричность. Все ли я правильно сделала? Все правильно. Фиксирую положение булавкой. Теперь нужно прошить деталь по большей стороне. Здесь следует выравнивать края ленты скользкие они имеют такую особенность расползаться и здесь нужно внимательно проследить за тем чтобы все края были на одном уровне Теперь стягиваю нить и стягиваю ее не слишком туго, но и не слабо. Натяжением нитки здесь мы можем регулировать форму крыла бабочки. То есть вы попробуете потянуть сильнее, можете расслабить и посмотреть, как вам больше понравится, так и делайте. Вот крылышко будет выглядеть примерно так. Точно так же прошиваю второе крылышко. И для начинающих рукодельниц скажу, что красота вашего изделия будет зависеть от того, как симметрично вы распределите стежки на одной и на второй детали. Если у вас стежки будут одинаковы, то и изделие ваше получится красивым. Крылышки готовы. А сейчас делаю тело бабочки. Для этого я взяла литрный фоамиран и прямоугольник 7 сантиметров на 12 миллиметров. Подворачиваю вот такой маленький кусочек примерно 1,5-2 сантиметра и срезаю маленький уголок делаю такой животик бабочки потом поймете для чего я так делаю вот так будет подворачиваться а вверху отступив от верхнего среза два с половиной сантиметра я буду делать усики просто беру и надрезаю примерно миллиметр полтора от края с одной стороны и с другой стороны. Вот. А центральную часть просто срежу. Теперь я вижу, что криво срезала и поправлю. Вот так. Теперь все ровно. Резинку нужно соединить в кольцо. Для этого я использую отрезок фетра 4 см на 2,5 см. И горячим клеем приклею концы этой резинки. Теперь зафиксирую форму крыла бабочки. Вот этот завиток мне очень нравится, и я его сейчас зафиксирую. Вот сюда наношу немножечко горячего клея и приклеиваю. Получается вот такое изогнутая крылышко. Здесь делаю то же самое. Теперь нужно склеить по центру. И приклеивать я буду только в области светлой ленты. Теперь вот я подворачиваю этот животик бабочки. И сначала с изнаночной стороны приклею этот кусочек маленький. И им будет закрыт шов. И все получится аккуратно и красиво. Вот видите, все перекрылось. А теперь по лицевой стороне приклею. И последний, заключительный аккорд. Приклеим бабочку к резинке. Чтобы бабочка красиво лежала на голове ребенка и крылышки ее не отставали, не торчали, резинку нужно немножечко больше закрепить вот по длине. И с этой стороны. Ну вот, теперь уже все. Вот такие бабочки получились у меня. И обязательно получится у вас. А такие бабочки я сделала на зажимах.